Решил ты такое поиграть с читами, и тебя бах, и закрывают на 5 лет. Блять. Можешь, конечно, взять у бати 43 тысяч зеленых и заплатить штраф. В рублях это где-то 3 миллиона 400 тысяч, и как бы все окей будет. Наверное. Нет, я такую инфу не придумал. На серьезных щах такой закон есть, и его приняли в 2016 году в Южной Корее. За разработку, продажу и использование такого софта можешь не кисло... Попить? Говно? Думаешь, что такие меры очень жесткие? А представь, если бы на шахматном турнире один бы играл с классическими фигурами, а у другого были бы одни ферзи. Или, допустим, на велогонке все потеют и жмыхают педали, а кто-то один на мотоцикле всех по третьему разу обгоняет. Короче, вы поняли, к чему я веду. Кстати, в мои руки по инсайдерским каналам связи попался секретный, официальный гин всех читеров в мобильной колде. Ты только посмотри. Ой, так нравится, Прямо сейчас, если ты против говнософта, поставь кулакич и подпишись, ибо на этом канале топят за честную игру. Здорово, мужские мужчины, сегодня невыдуманные истории, которых невозможно молчать. Во-первых, большое спасибо всем, кто присылал какие-либо доказательства наличия читеров в колде. Их оказалось очень много, и это все-таки печально. Во-вторых, сегодня поговорим про защиту от софтеров и немножечко затронем колдушный античит. Если все делать правильно, то таких типов можно не киса так контрить. Сразу хочу начать с парочки интересных фактов о софтерах. Шанс встретить читера в режиме найти и уничтожить гораздо выше, чем... В других режимах. Дело в том, что в режимах «Опорный пункт» или захват точек читеру можно попытаться дать по шапке за счет использования скорстриков или навыков оперативника. Самый профитный, скорее всего, будет вертолет со стрелком, но на него, правда, накопить еще как-то нужно. Либо в ракету «Хищник пускай». Можно, конечно, попытаться использовать серию очков типа машинки, дронов, вертолета, но, скорее всего, софтер будет играть с перком «Холоднокровие», и это печально. Также не стоит забывать, что не Некоторые глинамесы могут и не на все 100% врубать чит, чтобы не палиться. И вот тут уже велик шанс перепутать софтера с просто очень хорошим игроком. К этому вопросу мы еще вернемся. Самое интересное, господа, что читеры обитают не только в простых рейтинговых боях. Есть ли читеры на турнирах? Думаю, на этот вопрос лучше всего ответит человек, который там варится. Ром Тенетун Твовыхт. Всем здорово, мужики. По поводу первого вопроса, читеры на турнирах есть, и в последнее время их количество почему-то только увеличивается. Еще хочется сказать, что практически все читеры на туриках являются игроками из Ирана. Я не знаю, совпадение ли это, или они просто там слишком доступны. Так, понятно, а ты с командой лично встречал софтеров на турнирах? По поводу встречи с ними однозначно да. Мы постоянно играем против команд, которых потом банят за то, что они используют читы. На самом деле их не так просто спалить, потому что в основном они ставят только АИМ и ставят они его на процентов 10-20, чтобы даже на записи это было не так заметно. Когда доказывают, что в команде был читер, ее дисквалифицируют со всех турниров. Но это не мешает им полностью менять ники и продолжать портить игру честным игрокам. Знаете, с одной стороны, читерить на турах это еще хоть как-то более-менее понять можно. Если что, я это осуждаю и не поддерживаю. За победу там полагается денежный приз. Но вот что думать про чуваков, которые это делают в обычном сетевом ранкете. I don't know. Да и вообще, можно ли как-то фокусить софтеров и как работает античит в колде? Такую инфу я решил спросить у датамайнера, который между прочим ведет свой телеграм-канал по колде. Он практически самый первый узнает все будущие новости, постоянно публикует утечки и прочие занимательные сливы. Уже кстати в телеграм-канале появляются материалы про следующий сезон. Также датамайнер достает промокоды на скины и на CP-шки. На регулярной основе проводят конкурсы, к слову, зайди, чек не закреп, и обязательно поучаствуй в новом замесе. Ссылочку, как обычно, в описании тебе оставлю. Так вот, Юра, так зовут Датамайнера, рассказал мне, что в игре как такового античита нет. Погодите, погодите, тут не все так просто. Игра не ищет щиты, она банит за использование стороннего ПО. То есть, допустим, когда мы запускаем колду и вместе с ней запускаем какую-нибудь прогу для буста FPS, то скорее всего игра сагрится и нас немножечко закинет в бан на суточки. Если эту херню включать повторно, то уже срок будет увеличиваться. Поэтому, мужики, FPS-бустер и прочую софтину лучше не юзать. Повысить FPS в игре вы можете банальной настройкой. Благо так, таких материалов на ютубе дохрена, да и в том числе у меня тоже, поэтому ищите кому нужно. Еще Юра рассказал, что читер если и забанят, то забанят не во время матча, а после его окончания. Это конечно печально, но что же все-таки делать, если в обычной катке попался софтер. Ну во-первых, не нужно ливать из катки и ухудшать себе статистику, тем более если это рейтинг. Также, если читер палится и летает по карте как угорелый и раздает хедшоты с какого-нибудь коряка, то напишите в в чате игры всем игрокам, чтобы коллективно скинулись на него репортами. Даже если читер будет играть за вас, не забывайте это делать, ибо в следующей катке он может быть уже на другой стороне. Самый важный и обязательный пункт это сами репорты. После катки не спешите выходить из игры, дождитесь вот такого вот меню и в правом верхнем углу нажимайте на вот этот восклицательный красный знак. Затем в этом списке ищите мамкиного киберспортсмена и выделяйте галкой пункты, которые за ним были за и отправляйте. Такие вот массовые репорты гарантированно ускоряют бан нечестному игроку. Единственное только, мужики, напомню, что раскидываться налево и направо репортами не нужно, ибо могут пострадать просто скилловые ребята. Если подозреваете чело то не забывайте смотреть повтор, как вас вынесли, чтобы не допустить ошибку. На самом деле, брата-братья, читеров в СНГ очень мало, ибо, к нашему счастью, вся софтина сюда приплывает из-за рубежа. Но даже этим не брезгуют жить самые предприимчивые мальчишки. Схема проще некуда. Покупается чит где-нибудь в тележке у арабов. Естественно, сразу и для iOS, и для Android. А потом уже создается свой телеграм-канал, в котором такую херню с наценочкой впаривают не очень умным мальчикам. Короче говоря... Великолепный план, Нетрудно догадаться, что Кидалово в этой стезе хоть отбавляй. Поэтому, у кого бабки не вопрос, обращайтесь. Но лучше букет купите маме. Хочу вам рассказать... Которая заставляет задумываться... Никаких имен и названий я давать не буду, но думаю многие поймут о ком и о чем я говорю. Короче, брата-братья, мы с вами простые работяги, которые по рофлу на пару часиков заходят в колдушку почилить. Для нас киберспорт это что-то недосягаемое и даже загадочное. Но есть люди, которые этому посвящают очень много времени, они тренируются и играют всякие турниры. Каждый год в колде начинается самый главный чемпионат, на котором сильнейшие составы со всего мира мерятся скиллу. Так вот, что, собственно, произошло. Была, значит, в СНГ очень сильная команда. Назовем эту команду «Пацаны Турбо». Многие игроки из этой тимы сделали себе доброе имя. Так вот, пацаны не так давно распались. Кто-то из состава создал новую команду, кто-то вообще из игры левнул. Так вот, капитан распавшейся команды создал новый стак и позвал туда какую-то часть старого состава и параллельно взял новых игроков. Казалось бы, все хорошо, новая команда. «тренируйся да побеждай», но как бы не так. На одном из туров один из новых игроков был пойман софтиной, пацан онлайн-проверку не прошел. По вот этому скрину, собственно, его и раскрыли. В итоге команду, конечно же, дисквалифицировали, этому игроку дали перманентный бан на всех СНГшных турнирах, и вообще, как бы вы знаете, да, организаторы туров тесно друг с другом общаются, и там уже решается вопрос о дальнейшей судьбе игроков, которые вообще софт не юзали. Как мне сообщил источник, я не ручаюсь на все процентов это утверждать, но капитан команды однозначно знал о использовании читов своего свежего игрока, но никаких попыток его вразумить не предпринял. Сейчас же для всех, кто хочет попытаться пройти второй командный этап Чемпионата мира, настанут не очень-то и прикольные времена, ибо какая-то часть этих забаненных киберов собираются руинить игры снг командам. Это типа такая меч, что они играли софтом и их спалили и блокнули. И теперь за это они будут вставлять палки в колеса честным игрокам. Мальчишки, у вас там с головой как? Все в порядке? Ничего не болит? Это, конечно, не все, чуваки же. Ебать его в рот Илоны Маски и не ебовые такие предприниматели, которые перескаченный чит за 4 рубля продавать собрались. И это, кстати, еще не все выгодные предложения. Они инвайты в Тиму к софтеру на второй этап чемпионат мира продают за 2,5 рубля. Не, ну а че? Бабки-то как-то лутать надо. Они не пахнут и ничего личного как бы. Забись тема. Во-первых, чуваки с Обращаюсь к вам. СНГ команд хоть и немного, но физически всех зафокусить не получится, ибо твинк аккаунты есть не только у вас. Второе. Барыжа читами на Мерседесе ездить не станете, максимум только на электричке и то зайцем. Моя вам рекомендация. Имея весь тот турнирный опыт, которым никто не может похвастаться из ютуберов, направьте энергию в медиапространство. Начните снимать, стримить, гайды с лайфхаками выкладывать. По моим наблюдениям, именно киберспортсмены, когда открывают youtube каналы быстрее в три раза набирают аудиторию, чем какой-то дефолтный чел с улицы. Вырубай, как вы догадались, монетизировать такую деятельность тоже быстрее получается. Поэтому я не вижу какой-то глобальной причины агрессировать и заниматься такой херней, если даже вы вдруг в бане из-за софтера и лишились своего турнирного заработка, с ютуба и трова так-то почетче можно лутать, если немножечко поработать. Короче, пацаны, не тратьте время, если какие-то рекомендации по ютубу или продвижению нужны, я их дам, просто напишите мне в телеге или в личку вк, вас всех заочно я уже знаю, так что будем знакомы. Так, ну а теперь брата-братья для вас, конечно, нам переживать вообще ни о чем не стоит, мы в колде чисто на приколе на чили перемещаемся. Весь этот э, киберспортивный дом 2 точно не для нас. Я знаю, что 80% игроков вообще ни разу не встречали читеров в колде. Если вам так повезло, это не значит, что их нет. При встрече не забывайте кидать репорты, да и сами никогда не иззывайте данную дерьмень. Лучше, к примеру, у меня в группе в контаче сборки мои личные протестируйте и под себя скорректируйте. Там, если что, комплектации все свежие и я их меняю в зависимости от своих правок. Короче, вы поняли. Да и вообще, брата, братья, давайте договоримся если под этим материалом будет 5000 кулакичей, если вы прямо сейчас подпишетесь и добьете наконец-то уже 100 тысяч подписчиков, то я в свою очередь заряжу какой-нибудь наверное, праздничный стрим, в котором буду раздавать ништячки за участие в кастомках, а как вам такое, давно не подрубал такое вещание, да и вообще, давайте разомнемся и прямо сейчас проведем конкурс в этом киноматериале на 7 призовых мест, чтобы участвовать пишите в комментариях я не играю с читами, потому что... Ну а дальше добивайте предложения своими мыслями. И про подписку с чем не забывайте, чтобы бот-рандомайза вас зарегал в розыгрыше. Результаты, как обычно, в моем телеграме будут, так что подписывайтесь. И всем отцам, которые мне подсобили в телеге с пруфами о софтерах, отдельное рукопожатие я отправляю. Оставайтесь красавчиками, а с вами был Огнянский, все только начинается.